привет с вами майкров и это вторая часть классического выживания в Майнкрафт я обещал я сделал так так на чем мы в прошлой серии остановились а именно на том что мы что мы добыли куча ресурсов куча куча ресурсов и мы, и мы еще хотели себе построить Новый дом И давайте мы так и сделаем Для начала давайте-ка себе найдем Хорош но домик, в котором можно пока что переночевать Сделаю себе Железную кирку Когда я могу скрафтить каменную Ну я решила Пока не тратить ресурсы Сделаю себе топор А еще мне надо освободить свой метарь И для этого я сделаю сундук да, я знаю домик маленький Но Что поделать Так, ну я думаю больше ничего не нужно По Ну сделаю на всякий случай поделаю. Только придется в пещеру идти Здесь У меня крипер Попробую взорваться Блин ну, блин Ладно, сейчас быстренько все заберем. Давайте-ка, давайте хоть что-то тут установим. Так. Так, сейчас погодите, я пока что поставлю на паузу. Так, продолжим. Ну что ж, давайте... Да ты же вы меня бесите! На! как же вы меня бесите долбанные криперы я только восстановил территорию, снова взорвался ну ё -моё. уже нормально дом построить нельзя короче я тут немножко походил и восстановил себе место теперь можно спокойно продолжить строить, для начала мне нужно добыть камешка вон то заветное место и, и скоро там будет стоять дом типа какую-нибудь бли... ближнюю пещерку так тут ну ⁇ -мо ⁇ ай на Сдохни! так еда закончилась придется идти плавить еду ладно сейчас я быстренько все поставлю переплавлю короче у меня немножечко еды тут переплавилась Пусть еще пока переплывет. Короче, у меня еще немножечко переплавилась. Чупялишься. Давайте. Давайте, давайте, давайте, давайте я тогда убью, давайте я тогда убью Гале, давайте я тогда убью Галеа, Знаете, вот иногда у меня бесит эти скелеты, особенно криперы меня бесят. Кстати, напишите в комментариях, кто, у вас, больше, кто у вас больше бесит. Крипер, скелет, зомби, норбан ну или еще какой-нибудь моб. Потом, потом узнаем, какой вариант победит. Так, теперь что? Я добыл себе камешка, чтобы сделать печку. Надо пойти... Так, и немножечко я не рассчитал количество камня. Блин, на вторую печку скрафтил. Ну ладно. Пойду, пойду еще камня добуду. Ребята, я, короче, за кадром сходил. понадобал камня, но у меня тут ä, проблемы. Ха! Я защитился с помощью двери. Хотя мне... Так, зачем я вышел? Мне же надо поспать. Короче, бежим. Так, так, быстрее, быстрее, быстрее. Зомби уже рядом. Рупш, рупш, рупш, рупш. Доброе утро. Все, говорите. Кстати, наверно многие спросят: а зачем тебе столько камней? А тут будут э, камень еще для кое-чего понадобится. Потом скажу для чего. Давайте пока что порастроим что есть. блин надо еще дерево мне придется идти добывать блин короче я добыл немножко дерева и а сейчас будем дальше строить отлично так да, я не подумала лопатия. Я еще собираюсь ее построить бесконечную ферму балыжника. Да, строится она, конечно, легко. Но у меня. Но а. Но... И я так и сделаю. Так. Где мой дом, в котором я ночую? Вот он. Так. Давайте быстренько сделаем себе лопату по-борому. А также два ведра. Одну... Так, у меня есть какое-нибудь ведро нет я тоже тогда крафтим себе два ведра мне я тогда сейчас схожу возьму лаву также возьму воду вот сейчас возьму воду а потом а потом я, я пойду на идт лаву я найду лаву и потом продолжу съемку. Все, давайте всем. Чу -чу, чу -чу, чу -чу. В общем, ребята, я пока копал, мне кирка сломалась. И благо у меня было, было с собой железо, так что я сейчас побою ему скрафчу верстак и на кирку. И, и, э, и продолжу и продолжу искать лаву. А, ну, Ладно все. Ладно. Сюда, сюда. Все, давайте. Короче, я вот только всего надобывал и еле добыл лаву. вот теперь сделаем бесконечный источник булыжника. Делать его очень просто. Главное лаву не профукать. Выкапываем здесь вот такую вот янку, а с другой стороны выкапываем лаву. Вот, примерно вот так вот. Разливаем лаву, а сюда заливаем воду. И да, наши кон... И да, наш бесконечный... ну, да, да, наша конструкция бесконечного булыжника работает. Ой. Только чтобы оно не выпадало, я, реш... я решил вот так вот. Я решил вот так вот сделать. Теперь у нас бесконечный источник булыжника. Ой! Я даже по-другому сделаю. Так, давайте-ка вот изначально, как все было. Так, заберем нашу лаву и воду. Заливаем опять же сюда воду, а сюда лаву. Так, теперь, так, ну для этого еще нужно много конструкций, так что давайте пока что сделаем дом. Я, я пойду себе сделаю, сделаю лопату. Ну что ж, я сделал себе лопату, вот она у меня в руках. И пойдемте-ка сделаем. Так, давайте-ка, сначала вот так закроем, чтобы не, не, не уходил в лаву наш полыжник. О, теперь ну, мне нужно будет пещером, если у нас есть бесконечный источник булыжника. Ну, пока вода не испарится, а лава не за... убрали ли лаву бесконечно, пока лава. Пока лава не застынет, а вода не испарится. Мне кажется, пока лава не застынет. А вы как думаете, ребят? Ой, в чем я застраиваю? Балда. Пятьдесят три всего надо блока. Так, давайте теперь, вот так, вот. Да. Тут. Вот так это будет все выглядеть. Вот так, немножко них не ход Я думаю, пока на этом можно закончить вторую часть. Насколько я записываю, сколько я записываю? 10 минут. минут. Ну, да, да, на этом можно закончить пока вторую часть. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Майк Прокофьев. Ну а с вами был э, ну, а с вами был тоже Майк Прокофь. Всем удачи и всем пока!